друзья всем привет с вами как всегда максим муромцев в сегодняшнем видео я расскажу вам о том как сделать качественный просиликоненный люк под ванну а именно как сделать так чтобы люк спокойно доставался и вставлялся обратно без всякой подрезки поехали я достаю плитку она у меня сделана на гипсокартоне следующим этапом я беру наш скотч и приклеиваю этот скотч на торец плитки значит смотрите я проклеил наш будущий люк скотчем следующим этапом я беру вазелин и обильно смазываю этот скотч внутри получается будущего шва Вазелина, сразу скажу, не жалейте, потому что от этого будет зависеть качество стыка в шее. Вазелин в этой ситуации, вы его так размажьте, он в этой ситуации служит, будем говорить, такой разделительной смазкой, чтобы силикон у нас просто не прилип к нашему скотчу. Вот, потому что если он у вас прилипнет, то вам будет сложно достать люк, вам придется прорезать силикон. Чтобы этого не делать, обильно просто смажьте. Я промазал вазелином наш скотч. Сейчас я просто беру и закрываю так, как у меня будет стоять этот люк. Все, люк у меня встал обратно. Сейчас я беру силикон и начинаю заполнять силиконом межплиточный шов. Я прошел силиконом. Следующим этапом. Я беру, получается, мистер мускул и шпатель, набрызгиваю мистер мускул на ту поверхность, где у меня есть силикон на сам шов получается, набрызгиваю это все дело на шпатель и излишки силикона начинаю просто снимать шпателем. Все, я завершил всю процедуру сейчас нам надо дождаться чтобы силикон высох и мы спокойно присоской сможем его оттуда вынуть следующим этапом я буду брать и доставать вот этот скотч то есть у меня силикон уже высох прошло более чем достаточно Смотрите, я распаковал вот эту сторону скотча, да, и сейчас я просто присоской беру и вытягиваю данную плитку. Все, люки достал. Выбираю сейчас наш скотч. Он у нас жирный от того, что он у нас был запакован. с вазелином сейчас я обезжириваю и вставлю обратно и покажу вам качество шва я обезжирил сейчас просто вставлю обратно его будем говорить в наш проем и покажу качество самого просиликонного участка Всем спасибо за просмотр, надеюсь данный видеоролик был вам полезен. Если так, то ставьте палец кверху, пишите свои комментарии, я на них всегда отвечаю. Не забудьте подписаться на наш канал и нажать колокольчик для того, чтобы вовремя получать уведомления о новых видеороликах. Всем спасибо, пока!